Всем привет. Эй, эй, эй, эй, ты чего? Чего? А теперь заново? Сашка неумытый просто, у нас сегодня немножко неадекватный ролик будет. Почему-то Сашке в голову приспичила такая идея поехать на шашлык. На улице метель, пурга, снежище. Короче, ну по итогу мы съездили в магазин, купили мясо. Мясо маринуется, мясо маринуется здесь достала на грибочков надо их сейчас помыть тоже замариновать вчера не стали мариновать потому что потому что они за ночь испортятся. вот так что мы сейчас моем грибы их маринуем, собираемся и едем жарить грибы о грибы Ты что и, ну, и грибы тоже и мясо а купаты? и купаты еще офигеть ну, вот это сделала? мы додумались нормально это. Же как... что, давай, я мою и Мойте. Так, грибы помыты, ноги отрезаны, переваливаем их в контейнер с крышкой, засыпаем. По поводу специй, по поводу приправ, мы вообще никогда не заморачиваемся но, ну, на грибах. Просто тупо мазик, тупо чеснок и какую-нибудь специю просто кину. Тупо вот для шашлыка. И, как это, есть, приправа для шашлыка. А, и соль еще, точно. Мазик. Чеснок. Сколько вот это? Зубчик, наверное, два? Ну, плюс-минус. Я всегда просто солю, перчу и все. Ну как? Ну приправу чуть-чуть. Нифига себе чуть-чуть. да, не получилось чуть-чуть. Все, перемешиваем и пускаем стоять. Как раз, наверное, пару частей туда получится. час полтора. Часа два, то часа полтора. Откроем шашлычный сезон в этом году в марте. Ну, прекрасно. Кто-то в конце марта будет открывать, а в Кто-то в конце марта будет открывать. Нормальные или... люди открывают в майские праздники. Первые. Ты увидела у нас нормальных людей? Как раз удобно вот в этих контейнеров с крышками ты можешь её потрясти, в первую очередь. Mm -hmm. а Пупаты прям... uh -huh. да, какие-то, первый раз странные купили. Почему странные? Мы просто купили прямо на мясо комбинате. Текучные. Первый раз. Пупаты, а? и пишешь, тогда я просто смотри. Вот. Ты же сказал, показал. Я так. Нормально. -а -а. Это шея, килограмм. 100, 100 вообще-то. Куда ты 100 грамм-то потерял? Сейчас вот, собираемся. Стулью будем брать? Я думаю, что. А что ты будешь на ногах стоять на мангалах? Взять два стула просто и все. Сейчас я домываюсь до конца. Прекрасно. Максима. Вот, собираемся. У нас прям там митиот. Да. Купили даже одноразовый мангал, чтобы свой не мыть Все, наконец-то выдвинулись в путь дорогу. Всем привет! Я наконец-то показалась. Привет. Всем привет! И слава богу! Первая проблема. Леша предлагает жарить все это в городе. В городе есть естественно, это все запрещено. И поэтому лучше забуриться туда, куда не забурится полиция. Нам бы сейчас не А, у нас есть маленькая лопатка. Да. Как тебе приключения? Прекрасно. Мне нравится. Мы сейчас доехали в магазин, купили себе попить, купили макшетки попить. И все, сейчас выдвинулись. Едем тут по всяким дворам, приходится нам наступать, нам наступают. Неудобно. Все. Еще я чуть-чуть болею, поэтому простите за мой красивый ну, голос сегодня. Вряд ли, конечно, будет что-то видно, но погода, блин, теплая, все тает. А у нас куча народ на реке. Там прям вот с палаткой стоят. Я в минус 18 боялась. Во-во-во-во-во! Должна быть видно. А -а -а. Вообще намело, конечно, издорожно. Здесь должно быть две полосы было. Как-то. Я в минус 18 боялась налет выходить, что не дай бог нам что-то треснет. А сейчас сутает. Сейчас, короче, мы уже приехали. Самое проблематичное ⁇ это соль с Сейчас, конечно, самое проблематичное будет куда-то заехать. Первое ⁇ это не закопаться. Второе ⁇ это найти место, где мы будем жарить. Народу много. Поэтому... короче мы забурились тут офигеть как было сложно заехать тут колея такая скользкая я иду тут подскальзываюсь тут жопа конечно О, там лед снизу очень скользко мы заехали и мы нашли прикольную полянку вообще красота несмотря на то что сейчас снег блин скользко несмотря на то что сейчас снег в общем есть такой заездик деревьевца а внутри там поляночка есть. Мы купили одноразовый мангал. Наверное, Сашка говорила уже. Чтобы не париться, потом выкинуть его и все. Вау! Скользко. И вообще прикольно. Сейчас покажу место. Среденная поляна. Во. Здесь, конечно, какие-то следы машинные. Но я думаю, здесь прям хорошо будет. Вот. Вот такое вот место. Нанечка здесь утоптаем, утоптаем, ага, русский человек. Утопчем здесь, поставим мангал, пожарим. И надеюсь, что доблестные сотрудники полиции нас не побесп... побеспокоят. даже с Тут сугробики, да, такие. Сейчас все будет. Ну, сейчас утопчем, прикольно будет. Вообще классно, мне нравится. Ага. Мы будем дальше заглубляться или прям тут встанет? Машина-то? Да. Да нахрен Вот тут прям. Ну только не здесь нормально галдинг, то вот здесь. Галин, то, надо где -то. -то вот тут поставим. Где, скажи. Где-то Вот здесь. О, чтобы не под деревом. Вот тут, тут. Хорошо. Вот. Собственно, для этого и машина такая и покупалась. Не знаю, у меня такой, у одного страх такой. Или. Короче, у кого есть машина. Когда вы приезжаете на природу, у меня все время есть боязнь потерять ключи. Я все время его прям уныки... уныкиваю, чтобы оно прям, не дай бог, где-нибудь сейчас я его уброю, и мы тут останемся. Да ну, ладно, тут автобусные остановки. Ну все равно как-то неприкольно взять машину и тут и кинуть, типа. У нас дома ключи есть. Ну все равно не прикольно. Или ждать, он, пока все растает, искать ключи. Вот. Короче, чистим, достаем, делаем, Смотри, вот так и наслаждаемся природой и потом вкусим шашлыка. Так пойдет до сюда? Да. Сейчас вот это все да, да, мы... а Все. Давай. Молодец, молодец. Чего надо? Я говорю, надо же сначала скинуть калории, чтобы потом их наесть. Давай на обложку что-нибудь. А? Не, на обложку потом что-нибудь придумаем. Прикольный кадр. Не, а. на -на надо на фоне елки, снега и вот так вот с сырым мясом нашем шампурах. Шашлыки. Максюха, вылазивай. Как, как смог надел? Ну, давай. Да, вот как? Вот так. Ну, прекрасно. Давай, пойдем. Сними меня. Оп. Оп. Молодец. Вон, к маме. К маме. ребенка. Пока. путешественницы. путешественница Лягушки-путешественницы. Да. Смотри, как классно придумали. Сейчас Максим дочистит. и у нас здесь прям... Лёш просто в летних кроссовках, опять же, это мы с Максимом. И, короче, здесь и ходить удобно, и так все красиво. Посмотри даже на машину, её прям сфоткать надо будет. Только он там рыжик замазать. Только он там рыжик, говорю, замазать надо будет. Я умею псафать. Это у вас Вот. На потом чистить и собирать свой сложно-собирабельный мангал, поэтому мы купили. Мы первый раз таким будем пользоваться. Дешевый, самый простой, который был в магазине. Я просто порез боюсь, поэтому еще и перчатки не успела А махалу взяли? Нет! Нет? Нет. Блин, что делать будем? В смысле? Здесь ветрище дует. Возьмем. А, крышку возьмем вон. нормально. Какую крышку? Вон от контейнера. Да, давай поплавим наши красивые новые контейнеры. Как выглядит мангал за 250 рублей? Фольга. Ну, на один раз какая фиг с ним разница? Правильно? Да. Может быть, я? Что ты меня отбираешь? Ты будешь мясо жарить. Дай ты тоже поработать. Это я вот сам такие сам вот ножки. Смотрите. <смех> что, Максим? Матичь, по каким Вообще красава. Осталось <смех> самое сложное его собрать. Оп. Оп. Так. Все конструкции должна выглядеть вот так, вот, правильно? И надо ножку засекли, да? Получается. Ань? Не знаю, ну, ты ты меня гнобишь? <смех> Как это сделать? Ай, блин, они что же не продавили. О! Половину собрано. Как только это все сделать? Нет, так нельзя. Как сделать-то? Да бы? помоги! <смех> Мысленно хотя бы. Ой, я грызок они, а блин, мангал. Но мы его домой не повезем. Нет. Мы его здесь оставим. Ну, выкинем его. Зачем? Прям вот так оставить. Кто-то потом на майский приедет, то шашлыки жарить не будут свой раскладывать. А Максим раскопал какатки? Мы собрали мангал. Закопали. Типа мангал. Их вообще фольга. Я говорю, быстрее бы наш собрали. Отстой. Ну, ладно. Что мы будем сейчас с тобой дальше делать? Пытаться. Разжигать. А почему пытаться? У нас есть розжиг, у нас есть сиг сигарета, Хотела сказать зажигалка. Что мучиться-то? Бревна колоть не надо, ничего не надо. Ну, блин, я да не знаю, у меня такое сразу настроение классное. Идешь в такое еще место крутое нашел. Вот там можно явно сделать красивую фотку прямо в дереве. А вот, а вот где-то здесь. Сейчас покажу. Если кто смотрел видео, мы приезжали кататься на ватрушке. Максюхе сюрприз сделали, когда подарили мы ватрушку. Эта горка, она как раз вот. Тебе? Тебе вот горка, с которой маленькая, с которой мы в первый раз катались с тобой на ватрушке. Мы сюда же приехали. А -а -а. Э -э, ухи голые. И ты так антуражно и красиво смотришься. Я прям не могу. Потому... Вы хоть на обложку ставь. А потом мы пока встаем что там. У нас ватрушки с собой нет сегодня. Yes. Нет. Нет. Папа, у нас есть ватрушка? Багажники ну, есть. Ну, блин, там лед на самом деле. Ну, это такой. Все гости угли навалил. Здесь невозможно заблудиться, Максюха. А давай тогда с вот такие не собачки. Ты палку-копалку нашел? Да. Тебе нравится здесь? Не надо. Так, прям это... Можно я прогуляюсь на секундочку туда, покажу? В силу того, что я в и я не утону. Здесь вообще красиво, ты такой заходишь, и прям как будто в лесу. А вот здесь вот, под ножками, кто не видел, мы сюда же очень часто на грибной ездим. Это же вообще не лес, здесь под ногами, я не знаю, вряд ли, конечно, докопаюсь. Короче, это все большой-большой... Полуостров Песчаный. Здесь везде песочек. Летом ездим сюда купаться. Где-то там у нас похоронена морская, морская свинка-крыса. Так что для нас это вообще прекрасное любимое место. Официально шашлычный сезон открыт. Максюш, ты над костром встаешь. Сейчас оп, и рожик хреновый. Да пусть разгорится, куда он денется. папа! Все, так как мангалу теперь не подходи, он горячий будет. Ладно? Сейчас пока будем искать, чем мы будем все это раздувать. А костер пусть горит. Максюха убирается, развлекается, и мы отдыхаем, развлекаемся. Вот учудили. Чудуны. Ставим стульчик, вспоминаем молодость. Чего молодость? Вода. представим что я на острове Ой, бляха, муха. стульчик поставлен костерчик горит сугроб лежит это такие дураки? Или есть, кто так мы кстати ехали тут это вообще из-за чего все пошло мы ехали у нас там на районе скажем так и чувак прям Около остановки, тут на клиника, почта, КБ, остановка и чувак прям просто на дороге по своему мангалу жарить шашлыки, и и нам тоже надо, вот, классно, сидим, греемся, ах, все, ладно, ждем, сейчас угли разогреются и будем жарить, ой, какая красота, да. папа сам мариновал, сам все делал, так. Нам надо, наверное, по там же. Надо. Так ты иди сходи прям с шампуром И посмотрим. Только Максюшка тут аккуратно, потому что сейчас на крышечку папа будет мясо А что это, Просто пятно на металле а. Лучок только снимать не забывай, а то он сгорит он так прикольно смотрит за этим сугромом. Аккуратно. Чувствую. На морозе камера садится очень быстро. Поэтому приходится снимать вот так кусочками, чтобы точно-точно все-все-все заснять. Поэтому сейчас Леша нас досаживает. Я подую на мангальчик и все. Вкуснота. Папа сказал, хватит стоять, надо работать. Оп, вот. все, все сдули, чтобы пепел пока не летел. И берем шампульки и отправляем их туда. Вот. Вот. О, красота! Папа! Спасибо, что ты нас сюда завез. ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля Если фриво, простите, я смотрю не в камеру, я смотрю, как оно вживую останется. А? Что получится за раз у тебя все насадить? но Ну если что, там, если останется пару кусочков, их можно с купатами будет на решетке дожарить. Это папа тут угольки поправляет. Чё? Запахи вообще. Максим, такой, ааа, Руки моешь? Сейчас я подготовлю бумажное полотенце, вытирай. И быстренько переворачивать, а я сейчас фольгой запакую эту штуку, чтобы мясо оставалось дольше тепленьким. Не, зимой удобно, когда можно руки так помыть. Сашка говорит, надо водички взять, чтобы поливать. Я взяла. Ты взяла? Ну и ладошки Там чуть-чуть он пригорает, просто кусочек снега. Если О. что, у меня полтора... О! Лета. Оп! <свист> Прикольно. Все. <свист> да ⁇ -мо ⁇ Потому что с мяса капает. Да, это прикол. <свист> запахи. Запахи. Сейчас он прибежит, блин. Что? Пусть он пахнет. Я не чувствую уже... А вкусно пахло, когда чувствовал? Да. Копчики. А папулечки. Когда перевернутый, загорайся, подожди ты. Все, готовим. Ха -ха. Камера все в снегу. Прошло минут 15, наверное, да? Да поменьше. Ну, либо мы так увлеклись да, процессом. Да, минут 15 прошло. Все так в принципе, готов. Получилась вот такая красота у нас. Сейчас, я думаю, минута две и снимем. Так, сейчас камеру надо будет определить. Я сейчас ее на стульчик, и вот сюда, и вот сюда. Снимаем запахи, конечно, для хамбука. Давай. Я уверена, что они готовы, потому что ты их резал. Ой, какая она мягкая! Смотри, она прям разваливается. В снег такая их, я думаю, что Снег. Снег. ⁇ -мо ⁇ мясо сочное какое. Ага. Смотри, как мне в лицо прямо, а классно, еще из-за того, что холодно и Мясо пипец, какое мягкое. И сейчас следом, аккуратно не долго, только камеру. Следом чё купатки? Угу. Сейчас быстро прям решеточку положим и прям на решетку вывалим. Ой там да. сок. Я быстренько запакую, чтобы она не мерз. Так тепло. Ага. Да. Хорошо, да, Чего это? Горячо, горячее, горячее. не надо. Ты что? Я один. И давай на крышку положу. Открыть-то надо сезон. Не со шампура, но все-таки. О, сама не кусочек. Папа. Вот. Горячий же, обожжешься. А а -а -а. Смотри как. Сочный пипец. Оп. Сейчас я ещё разбомблю, держи. Что-то паленым пахнет, что, что такое. Надеюсь, не контейнер пластиковый у нас там погибает от температуры? Да, ну, нет, не должно. Чем-то паленым пахнет, чувствуешь? Лёша. Mm -mm. Чего? Контейнер? Да, конечно. серьезно Да? Нет? Не плавится? Смотри быстрее снизу. Да вроде нет. Потрогай рукой чуть -чуть его. Чуть-чуть, да. Что, плавится? Стой. Я не чувствую, что от него воняет. Да не, он теплый. Я просто завоняла так пластиком. Что меня пугаешь? Я просто не хочу мясо испоганить, поэтому я дернула. Да вроде дно ровное, как и было. Оставляй. Страшно стало, я же крышку выкинула. Так, что, Решетку прокали пока, поставь. Я ее просто снимаю, но не так, что она... На ней все отмыто, не <плескоп> Я почему-то <плескоп> <туда> влезла. Молодец. <плеск> Максим там накопал? Жар хороший лично сейчас еще 6 купаточек а туда здесь ага. Ой, пакет. Папа, пакет, пакет. Да. ой розове купаток кстати еще мы брали вот какой-то звенинговский мясо кандидат. а потом пойдут грибочки как раз я думаю за это время они точно замариновались и они очень вкуснейшие будут я продолжаю тоже копать копай щипчики надо щипчики Пойдем. а щипчики ты убрал Мы так тут -то оптали уже здесь Я думаю, что это свиные, а обычно мы берем куриные Ой, какой жар, нифига Мы такие не жарили Какие такие? Быстро жарили Просто мы обычно жара у нас столько нету готовим ты влезли Меня почти не видно Готовим Быстренько ножи Какие-то очень странные купаты Они прям во всю это расподрошились. Ты хочешь от что ли? Да лед, Максюша, да, копай Да вижу Последний момент меня осенило, что нужно взять ножик Я не хотела врать Что, Максюша? Ну у тебя тут вообще прям погреб Лед там, да, и подписчиком Смотри быстрей там лёд снимаешь? Сюда снимай Кошмар Может кинуть снегу туда? Но Только мне кажется, это не поможет, потому что там жира. У меня прям паров в дыму, ничего не видно. Максим спрашивает, я вот тоже вырос, буду так же делать. Но я боюсь, что у меня так не получится. Не знаю, видно, не видно, но это вообще... Это жир горит? Поэтому. Жир горит, конечно. Но это свиные, я думаю, здравствуйте. Уверена, что это будет обалденно вкусно. Смотри-ка, смотри. смотри. Э? Да. Вот, зато почистил, как хорошо. Ты посмотри-ка. Вот оставь ее в снегу, пусть лежит. Оставляю ее прям там. Отлично. Сейчас обновляем угольки, я быстро несу это в машину, все равно, потому что там теплее И закидываем уже грибочки. Финальный штрих. Как они замариновались. Как то Отлично. Решетку прокалили, Даже помыли что-то. О-о-о. Да ну да что? Мы же шкварчали как. О -о -о. как вкусно, даже заела в том году грибы. Ты в том году ел грибы. <свят> Кушал. Так, ой, запотевает. Я сейчас все это уберу. И наведу красоту, пока папа их. А в, в этом году не ел, оставляй, я все уберу. Что за разница сейчас? Все? А я пока, чтобы потом время не терять. Правильно? У Сейчас Жарим дожарим жарим. А что, все, в принципе, когда То, жарим. Сейчас пойдем в машину, быстренько перекусим по чуть-чуть, похваткаемся и поедем домой. Ага. Дома ходим в магазин за огурчиками, помидорчиками, да. Огурчик, дома есть. Вообще есть все? Да. Отлично. Нужна еще крышка или я убираю? Убирай. Манг... Мангал так болтается. А? Мангал так болтается. Вот во что превращается пол килограмма грибов. Две пачки. Сейчас Офигеть. да, еще пять минуток, и они ужарятся еще сильнее, и они будут готовы, я думаю. Мы всегда ужариваем, чтобы они внутри не были такими сильно водянистыми. Мы угу. ну, потому что когда ходим куда-то в кафешке, если заказываем, допустим, в зоопарк, когда ездим или просто домой доставки берем, почти у всех <как> доставок вот такие вот грибы. Они их, блин, как будто жарят минут 10, и внутри ты ешь полусорой такой неприкольный гриб. Да. Поэтому... А мы такие не любим. Мы да. любим, чтобы они были вкусные. Такие сочные, вкусные, да, промаринованные. Максюхин, не лази в сугробины, ты да, пожалуйста. Так что пять минут. И Я мы... пытаюсь закрыть с собой снег, чтобы на не летел. Стоит прям это, ежище. 5 минут, мы... идем туда употреблять. М -м. Ну, давай, дергай. Второй. Снег у нас увеличивается прям. Да, сколько его уже Еще. Все! Грибы вроде как готовы. Будем надеяться, по крайней мере. Все, Все Есть! Есть, мы сделали это. Сейчас это. будет супер красивый кадр, да? как решетка валится в снег, и в мангал засыпается телем прям удобно кстати да и помыл надо да, ага. ага. почти ты готов снимаешь что и так не получилось вот так я думала ты сделаешь Я говорю, прям чистит моментально. Ну, Нет, кушайте надо. Я тоже хочу. Хочешь кинуть? На. Ну погоди, Максим. А он и я сам. Давай. А Ой, дальше. Марика выгибает мандал Иди, засыпай быстрее. Быстрее, Максим. Он же тушится. Вс, больше не надо. Погнали, Бебеку. Ты тогда пока все уберешь? в шар. Домик себе сделал домуху. Я предлагаю, папа, чтобы ты сейчас все утаскивал, а я домой решетку и все, ему всю. А, вообще снежище просто. На вложку уйдет? Надо наблюдать. Ну я найду что-нибудь на борьбу. О. Ну вот, типа. Мангалс, разогрелся. Синяя стал. Давай, папа, давай так. Чтобы не оставалось. Собирай, штульчики все собирай. Собираем и топаем в бибику. Вот это снегопадище! Вот это да! Да нифига себе! Мы, кстати, пока жарили, что штука такого не было. Что-то что замело. Там где-то в пакетике... Замело, смотри. Ой, у меня на голове писец, да? Там где-то в пакетике. Вот тут вот снизу, вот пакетик вот. снизу. Там есть энергетики нам, а Максима сок. Держи. Максим, писайте, пожалуйста. Так на вкус не ток. Все прекрасно. Пар такой уйдет оттуда. Ты посмотри, какой там пипец. Вообще на улице кошмар. М -м -м. Максим. Жуйте. Да. Да, Влаг, вкусно! А. Прекрасно, превосходно. Ну да, у меня, кстати, наверное, просто попался кусок не соленый. Ай, Налетело. Куснули. Включились. Тут такое началось. Там так метет. И быстренько, пока тепленькая, горяченькая. Успела остыть? Тепленькая, горяченькая. везём домой с усцом, с огурчиками, с помидорчиками. Да? Потом можно немножечко отдохнуть. И у меня сегодня готов, готовочная готовка. Подготовка на работу. Подготовка на работу. Леша нужно монтировать. Да? Погнали домой. Недолго длилось наше счастье. Леша решила развернуться, чтобы не сдавать назад. И мы застряли. Ну, мы изначально ехали здесь 4 на 4. Леша включил понижайку по на понижайке мы тоже я хотел дать камеру, но он ее не взял. И что там на улице, я не представляю. Но если что, берем Максимину лопату и начинаем откапываться. Да. Сейчас придет, узнаем, насколько там все плохо. Насколько все плохо. Ага! Взял лопату. Я пойду выйду, посмотрю, мне очень интересно. Че говоришь? Супруг залез прям. Че, ты его раскопал? я даже на камеру хочу здесь ну, Еще будем смотреть Как посмотреть, так... ну покажи давай Мы просто в колею не попали Мы не попали в колею, да? Супер, на, возьми, я загляну, попробую Вот эта вот бабина у нас прям сидит в ага. Из-за нее? Откуда я ну давай вот эту хрень просто сейчас, лопаты я всю снесу. Ну ладно, Максим в тепле и ладно, остальное не так страшно. Ну первый раз в жизни застрять на Патриоте тоже надо. Весело, сейчас попробуем раскопать. Как тебе приключения? Прекрасно, мне нравится. Застрять на Патриоте, это еще уметь, блин, надо. Да. Вот для этого и нужен водительский стаж. Давай попробуй, ладно? Погоди, там осталось про миллиметр. Да, это ничего не не сказывается на этом. Давай время, чтобы интересно. Держи камеру. Я вы залезь, хочу мне холодно. Смотри, как вы... Я боюсь, ты на меня ж поедешь. На лопату возьми. Сюда. Скользко вообще. Пойду вперед, вот смотри. Ой. Я просто вот в угром залез нахуй. Ну, ну, не попали в колею, ничего страшного поки с ногами О, энергетику брал Значит, услышал меня Оставил меня тут еще смотреть, как будто я, блин, что-то понимаю Что должно крутиться, а что не должно крутиться Сейчас как он закопается еще сильнее, и сейчас задница будет... Все, копаем. Ты когда пытаешься назад, прокручивается вот это, а когда пытаешься вперед, прокручивается вот это. Копаем. Надо подложить веточку. Ты скажи, что надо сделать, из-за чего? Откуда я знаю? Должно прокручиваться или не должно прокручиваться? Я она даже, типа, Ты мне скажи, она должна прокручиваться или не должна? Не должна, мы должны уехать отсюда Хотели поесть, чтобы мясо не ага. Конечно Но без приключений не бывает, это тоже прикольно Да? Первый раз за год езды мы застряли Вот она прям вёл И она не заезжает? Ну, давай прокопаем сантиметров на 20-15 вперед назад ну, и все хорошо что есть лопата я прям вот мы взяли максимум выгнаться я думаю вот слава богу а. отлично отлично зато в это место теперь никто не проедет потому что мы тут сейчас такое раскопаем да что никто не заедет уже ну что в меня докидает Кусочки, да, Чуть -чуть. Есть? Прекрасная фирма лопат по не Неубиваемое видимо. Откапывать машину детской лопаткой. Это прям вообще прекрасно. Давай, дожди, да дожди, не убирай ее. А Максим врубили мультики. Машина-то уже прогретая. Там хорошо, тепло сидит. Кошмар. Я Да что? Ну а где патриотизм? Лёша как так? Леша года даже в машину не водит. Попытка номер два. Прокручивается. Теперь то... Попаемся дальше. Попытка номер три. Леша подложил веток. Смотрим. Но я не верю. Я думаю, не получится. Ну, может, и получится. Но я думаю, что не получится. Как-то маловато перетащил. Я предложила больше. Оба. Оба. Попытка номер четыре. Оба. Оба. Я запуталась. То ли пятая, то ли шестая. Эх. Я думаю, тоже не поможет. Я предложил еще подкопать, подложить под все четыре колеса. Леша решил. Неа. И то... И передние, и задние. И передние, и задние оба прокручиваются. Как сказал Леша, прикольно раскапывать патриот детской лопаткой. А так не порвешь колеса, Ничего не выйдет. Детской лопаткой? Да. Я уж думаю, нет. Вот, вот она вообще, а чего не едешь? У тебя вариантов нет просто как может мы что-то не знаем просто с тобой на <смех> не сидит у тебя все сырое да тебе вот тут и... <смех> <смех> а, звар! надеюсь это последняя попытка Ой. а красиво как Передняя Только передняя Прям рекорд, она прям поднялась, она выше стала Ура! Господи, какой кошмар! Это вот этим передним левым. Правым. Оно прокручивает. Давай, -а! давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Ты прям над ямой стоишь. Главное, чтобы не скатился назад. Главное, чтобы не скатился назад. Не катись назад. Ты прям, ты прям из нее выехал. И ты стоишь на краю. Вот это прокручивала, потому что оно вот здесь подзависло Ну ты выехал так, а <смех> Чего? Это Я не знаю, это много? Это много? А вот это прокручивать начало. опять. Все остальные ехали, это прокручивало Ой, да я Короче, у нас колесо получается, крутилось Ну вот, где-то тут Ну кстати, эти вообще не провалились колеса Леша помог, потому что он под колеса подложил вот эту хрень Он хотел, су... хотел сунуть туда мой шопер, такой, тебе его сильно жалко <связать> Для сцепления с дорогой, вот сейчас засунули эту штуку И еще веток и помогло Короче, вот, ну я не знаю, как, как объяснить Мне кажется, что она ну, небольшая, но я как бы не понимаю Ну мне где-то вот до такая вот ямина <связать> А вот это сейчас вот стало прокручивать в этом месте, она тоже ехать не хочет Самое стрёмное, за что я переживаю, главное назад, наверное, не скатиться вот в эту яму. Я говорю, там прям вот. сюда, чтобы сейчас поехать. Ты типа вот этого вот на тебе, типа, поможет. ты это, там, туда буду Да, я побегу назад. Пойду назад, точнее, прямо вперед. Причем самая проблема реально выехать оттуда, выехать сюда, потому что здесь, ну, прям идеально, здесь жестко, здесь все прокатано. Главное проехать вот эти тут, сколько, не знаю, 50 метров, 100 метров. Ну, момент истины. А то уже мяско хочется. О, да ладно, красавчик. Главное выехать. Сейчас где-нибудь здесь бы не закопаться. Давай, давай, давай. давай. Молодец. Все, забираем этот ремень и гоним греться домой. Сколько? Минут 40, наверное, да? Время сколько? Пол пятого? Отлично. Прикол в том, что если бы мы бы сейчас отсюда не вылезли, через час у нас прям темнеет уже. Все, все классно. Едем. Все сделали, все хорошо. Здесь мы дальше не застрянем. Тут уже, говорю, я показывала там прокаты, но там нереально мне кажется застрять. Все, едем домой кушать и греться. Хочу показать. У нас здесь такое небо. Ну, нормальное. Нормальное. А над городом да, там просто все черное. Но, ну, может быть, кстати, да. Мне кажется, может быть и точка. Потом скопали тоже яму, дорогу. Все такое Фу. Это Мы уже выбрались, и это прекрасно. Канадка, про которую все спрашивают. Что мы в съезде, чтобы мы показали? Обязательно. Будет тепло. Съездим. Ну, то есть, просто вообще, в принципе, холодно, и как бы смотреть на все белое не очень интересно. Когда все озеленится, река растает, нужно будет гонять. Все, цивилизация и асфальт. Отлично. А еще мне очень нравится, очень сильно пахнет костром от курки от волос. Ты прям что-то шевелишься, либо ветерок поднул, у тебя прям пахнет огнем. Портил, на Кремль смотрели. Как у нас какую-то вот смотровую площадку сделали, что ты можешь так вот. Не знаю, видно, не видно. Прикольно. А еще здесь строят какой-то фуникулер будет. Его строят уже, конечно, лет 5, но планируют построить. Какие-то там времена из сыра, всего-то там остального, когда-то. Я не знаю, честно, или там на Руси вообще. Фиг знает, Короче, у нас там был какой-то фуникулер, вот он пытается сделать так, как было когда-то. Самое сложное теперь собрать все манатки И дойти до дома Самый. Потому что я выгляжу как капуша вообще У меня тут стул Не знаю видно? Не видно? Мы дома Ура! Начинается самая приятная часть всех этих мучений Ради чего собственно это все и было От нас кострищем несет вообще Просто за километр Я так замерзла Я так устал Засадили сегодня. Сегодня сделали четыре вещи. <смех> пожарили шашлык, Иди, пожарили купаты, пожарили грибы и засадили у вас патриот в сугроб. Ну, покажи, что ты. Ай. Я надеюсь, что будет очень вкусно и наше старание, наша поездочка была оправдана. Я Какая красота. Там столько жира натекло. Там прям... не сочный капец. Огурчики, помидорчики. Все нагрели, соус сделали. Сейчас выберем, что смотреть. Можно выдохнуть. Смотри, как на улице. Красиво. Все. Нужно отдохнуть. Приятного нам аппетита. Да. Поедим. И включимся. Но оно того стоило. Да? Сейчас попробуем. Ну, По мясо попробовали, гриб я тоже попробовала. Вообще. Мы поели, отдохнули, Поспали. вздремнули. Ух ты. Что? Все. Все. Все. все. Вот такой вот видосик у нас, вот такой денек получился. Спасибо, что были с нами. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Все комментарии читаем. Всем спасибо за поддержку. Но не всем отвечаем смысле, ну, почти всем. Почти. Но все читаем. Обязательно. А еще ссылочка внизу на донатики. Да. <связываем> так <связываем> что не, не сидите дома, не просиживайтесь, выбирайтесь, отдыхайте, гуляйте. Все, всем пока-пока. Да. Надо теперь проснуться, потом заснуть, потому что завтра на работу. -у -у -у. Закрывай. А надо? Ну конечно. Yeah.